он обычно то есть мало зарабатывает ну это вся зарплата иллюзиониста за год у палачанина антона чале необычное увлечение сам молодой человек называет себя иллюзионистом манипулятором его главная задача удивлять людей Начало незаурядному интересу юноши положила его любознательность я ездил в лагере в, в, летом осилок, и там один парень показывал фокус, то есть самые простые, но мне это понравилось, то есть удивление, когда зритель получает удивление. И я его просил все время научить меня. Он научил, и с этого пошло мое увлечение, как иллюзиониста, фокус. Сейчас у начинающего иллюзиониста есть несколько программ, с которыми он успешно выступает в ночных клубах, на корпоративах и свадьбах по всей республике. Какие программы? Бизершок это особенно ориентировано на клубы, то есть тоже фокусник выступает 15-20 минут, это хватает для удивления зрителей. Если меньше, то это уже мало. Если больше 20 минут, это уже перебор. Динамическая программа именно Бизершок, она включает в себя фокусы, которые шокируют, то есть больше не удивление, а страх. А сценическая программа, она тоже идет 15-20 минут. Она удивляет зрителей, именно ориентирована на корпоративы, какие-то выступления, ну и применима тоже в клубах. Микромагию можно растянуть около часа, это то есть для 5-6 человек, то есть около четырех программ. Интерактивное это общение, именно непосредственное общение со зрителем. Недавно Антон Чалей был принят в Российскую ассоциацию иллюзионистов – единственное подобное объединение на постсоветском пространстве. Членство в данной ассоциации официально подтверждает владение иллюзионным искусством и позволяет принимать участие в международных соревнованиях. Этот молодой человек, всерьез увлеченный таинством иллюзии и магии, имеет серьезные намерения на покорение мира реального. В ближайших я хочу поучаствовать в «Минуте славы», то есть у меня уже готовятся номера, я модифицирую программы под «Минуту славы», а также поучаствовать в Конгрессе Российской ассоциации иллюзионистов, занять там какое-нибудь место, то есть тоже будет очень престижно. Анастасия Секоленко, Алексей Голубев, Телекомпания СКИФ. Telephone call to tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.